Часов. Это ангри в, в реале. А это народом. вам не iPhone, не Андроид. Андрейдер. Это самый До настоящий Angry Все для вас, все развлечения и все совершенно бесплатно. Что самое приятное. Итак, снова у нас семейные стрелки. Как это здорово, замечательно! У нас есть очаровательный фотографий. Посмотрите, Юлия. Она все снимает, соответственно, все действует. Потом в наших двух группах ВКонтакте, которые указаны на наших листовках, вы можете забрать фотографии совершенно бесплатно. Поэтому позируем. Целимся и смотрим, куда же летают наши птички. Главное попасть по свинкам. Главное, чтобы птички не улетели за пределы нашей сцены. Почему ты Прекрасно. Уже столько ребят сегодня постреляли в гигантскую рогатку. Это так здорово. И здорово, что присоединяются мама и папа. Ведь сегодня у нас семейный праздник. Правда, друзья? Не проходите мимо. Совсем скоро наша рогатка переедет вниз. Она будет встать справа от сцены. Поэтому мы никуда от вас не денемся. Не переживайте. Мы сегодня с вами целый день, целый вечер до 12 часов можете прийти к нам в гости. Не забываю рассказывать вам о том, что у нас такая небольшая фотозона оборудована, вы можете сделать совершенно бесплатно снимки, которые вам сделает Юлия, наш фотограф. И вы можете сфотографировать Вот самая настоящая Вот во что э... надо играть.